What I do, what I da do da-da-do da da do. do What I do, what I da do da-da-do da-da-do. Надо как-нибудь пореалистичнее. Допустим, я к ней подойду, сяду рядом и скажу. Привет, меня зовут Андрей. А что просто и со вкусом. Тут занято. Да ладно, у нее не такой голос. Тут занято. Это не важно. Главное, чтобы ваше сердце было свободно. И тут есть несколько вариантов. Либо она занята, и тогда разговор можно считать отличным. Ну, если же свободная и в душе она романтик, то ей понравится мой ответ, и она станет более расположенной ко мне. Нет? Ну что ж, придется прорываться силой. Вы хотите сесть и на мое сердце тоже? Что, всего лишь как одинокий демон пленить вашу душу, чтобы любить ее до веков? Остроумно. Спасибо, сам придумал. А если я не желаю быть плененной? То тогда вы мне не оставляете нового выбора, кроме как пасть перед вами на колени и умолять хотя бы одного свидания. Девушка, соглашайся, Иди-ка еще поискать. Есть. Ненормальный. Таких еще поискать. Стоп, что? Значит, она все-таки романтик. Кольцо. А на каком пальце оно должно быть? Так, сначала надо составить план. Раз она романтик, тогда ей понравится фраза про сердце. И она станет меня хвалить. Какой я молодец, здорово придумал и так далее. Даже не мечтай. Ладно, она скажет что-то вроде... Продолжай. Твои волосы напоминают мне мелодии Шопена. Твои глаза глубокие и изящные, как янтарь. Губы нежны, как бархат. Это твоя грудь напоминает мне воробьевые горы. Хорошо, тогда твоя фигура напоминает мне скульптуры Дамаска. А если, чувак, ты можешь думать о чем-нибудь более приятном? Алло. Эфей, привейте чувак. Фуфи, не одолжишь мне штуку до 16 Привет. Сейчас не очень подходящий момент, давай я тебе потом перезвоню. Ой, ну чувак, не обламывай, мне очень когда нужна. Завтра рейд, у меня уфмота дома книжки. А в шопе как раз кольца новый. прикинь, а по 5 километров? должу, если ты мне скажешь, на какой палец надевают обручальные кольца. Хорошо, я загуглю. О, сенька. Быстрее. Фуфи, ну, ну безымянный вроде. а на какую руку все бывай эй а привет привет я тут подумал может быть мы любовь что Любой меня зовут а вас А, андрей очень приятно очень приятно может быть мы как нибудь в эту среду в 6 идет а этом же месте и не опаздывай пока и ради этого ты придумывал полчаса план, вот это лох заткнись нет серьезно мне интересно то есть ты сейчас разрабатывал я супер тебя мега слушаю. крутой план ради того чтобы промямлить пару слов размазня что это я размазня да я только что незнакомую девушку на свидание пригласил Ага. герой